30 лет ада. История Армении с 1988 года по 2018 год. Однако начинается ли история страны с 1988 года? Конечно, нет. При этом мы все запомнили именно эти 30 лет, наполненные кровью, убийствами, потерями и лишениями. И все это принесли нам карабахские экс-президенты, ставшие символами смерти и ада для всего армянского народа за исключением той ее маленькой части, которая во времена экс-президентов грабила, убивала и мучила народ. Давайте заглянем снова туда, куда никто не хочет возвращаться в годы правления Роберта Кочаряна и всего карабахского клана. И начнем мы с 1988 года, когда внешние силы и комитет Карабах вместе с провокаторами-преступниками из Азербайджана стравили два народа, превратив жизнь всего региона в ад. Как мы видим, с 1988 года до 1994 года при Роберте Кочаряне и Серже Сарксяне непонятным образом исчез с арены первый президент Арцаха Артур Маккартучан. Движение 1988 года в Арцахе ассоциировалось с именем Артура Маккартучана, который в январе 1992 года был избран первым председателем Верховного Совета Арцаха. В этой должности он пребывал ровно 97 дней, пока выпущенная пуля в его висок не оборвала его жизнь. Артур Маккартычан был Дашнаком, и в Дашнакских кругах укоренилась мысль, что за убийством стоит АОТ, которая хотела привести к власти Роберта Кочаряна. Так оно и вышло. Впрочем, это обстоятельство не помешало Кочаряну ровно через 6 лет сделать Дашнак Цюцюн одной из основных опор своей кровавой власти. Власть Роберта Кочаряна и в Арцахе, и в Армении была утверждена благодаря кровавым терактам. В Арцахе благодаря убийству Артура Маккартычана. В Армении благодаря расстрелу парламента в 1999 году. За шесть лет Первой Карабахской войны странным образом погибли все самые достойные и честные командиры, среди которых герой Армении Арцаха Монте Мелконян. Уже ясно, что Монте Мелконян не должен был погибнуть. И до гибели он долгое время названивал карабахским командиром, для того, чтобы именно они проверили то злополучное место, где он и погиб. Больше всего Монте-Мелкунян звонил Виталию Баласаняну, но тот под разными предлогами увильнул от выполнения данной боевой задачи и пришлось самому Монте-Мелкуняну ехать туда, где его ждала смерть. Финишная точка Первой Карабахской войны времен Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, уничтожение огневых точек города Шуши и его освобождение, что положило конец страшным артообстрелам со стороны азербайджанских сил. В Арцахе на тот момент уже проживало большое количество беженцев из Шоумяновского района, и всем казалось, что им предоставят жилье в Шуши. Но не тут-то было. По сути, карабахские руководители вместе со своими генералами выставили все квартиры на продаже. В среднем 2000 долларов за одну двухкомнатную квартиру. Есть точные сведения, что многим мужчинам с их семьями из Шаумяна отказались предоставление бесплатных квартир. Но зато эти же квартиры бесплатно достались любовницам-медсестричкам из Степанакерского госпиталя, которые вовремя находили на одно место секс-приключения с руководством Арцаха и военачальниками. Так мы хотели помочь беженцам из Шаумяна. Так мы хотели оставить мужчин с их сыновьями в Арцахе. Однако продажа квартир в Шуши – не единственная странная финансовая пирамида, на котором сделаны были огромные деньги. Самым страшным в Первую Карабахскую войну было решение отобрать дома у армян. Сегодня около 280 семей из Арцаха проклинают весь Арцах и Карабахский клан за то, что в 1990-1994 году было принято незаконное и безбожное решение отобрать дома в пользу государства у тех армян, кто отсутствовал во время Первой войны. Карабахское руководство засчитало их предателями, однако многие рассказали, что находились на лечении и нет такого закона, который запрещает поехать на лечение от онкологии и при этом потерять свой родной дом. Давайте не будем забывать, что Арцах был в блокаде. Считают ли арцахцы этот шаг святым? Считаете ли вы, дорогие арцахцы, этот шаг правильным? Как вы могли 280 своих семей вытурить и незаконно продать их дома другим армянам, заработав на этом бабло? И чувствуют ли армяне, проживающие в чужих отобранных армянских домах, себя счастливыми? В Арцахе 1500 церквей и святынь. Так каким богам мы молимся в этих церквях, чтобы вытворили на свою голову такой страшный грех? Карен Демирчан и Вазген Саркистан. Два человека два любимца армянского народа. Казалось, один не имеет ничего общего с другим, но они дополняли друг друга и прекрасно осознавали, что для принятия важных решений на благо всего народа их усилия должны быть объединены. Несомненно, завистливые и хитрые карабахские руководители быстро смекнули, что Вазгенса Архисян и Карен де их главное препятствие на пути захвата власти над всей Арменией. Роберт Кочарян, не знавший армянский язык на тот момент и не выучивший его до сих пор, очень хорошо понимал, что при Демирчане всегда будет на птичьих правах. Таким образом, карабахский клан, вместо того, чтобы отделившись от Азербайджана, начал усиливать экономику Арцаха и его мощь, решил позариться на то, что уже готово Армению и ее богатство. 27 октября прогремели выстрелы в парламенте Армении. Лазгена Саркисяна и Карена Демирчана могли убить где-нибудь на улице или по дороге. Но принято было решение застрелить их перед всем народом, чтобы вести весь народ в страх и горе. Пока армянский народ плакал, сам Роберт Кучарян на панихиде без стеснения хохотал и довольно смеялся. В тот день и после с его глаз не упала даже одна слеза. С 1999 года до 2021 года Роберт Кочарян ни разу не посетил кладбище Возгена Сарксяна. И лишь недавно он поехал на Ираблур, где на него напали родители погибших солдат. Вот эти кадры. Каждый пусть сам решит, кто отправил на тот свет Карены Демирчана и Вазгена Сарксяна. Но точно известно, что именно после их гибели зажили роскошно и вольготно представители Карабахского клана. Тут же был при странных обстоятельствах избран день расстрела католикосом всех армян Гарегин Б. За все время правления Роберта Кучаряна единственное, что было построено в Армении, это Северный проспект который спустя десятилетия остается непродаваемым. Если вы вечером проходите возле него, то обращайте внимание на странную тьму в окнах. Этот проспект преследует проклятие тех жильцов Еревана, кого при Кочаряне выгнали насильно. Многие из них умерли от инфаркта, многие были избиты, многих посадили в тюрьму. Северный проспект – это проспект горя, слез, криков и стонов. Северный проспект – проспект Роберта Кочаряна, ставший символом человеческих мучений, взамен которых Карабахский клан получил дорогие квартиры и океан денег, заработанных на незаконном выселении ереванцев. Так что, когда кто-то говорит, что при Роберте Кочеряне тоже много чего построили в Армении, то да, построили много уродливых зданий на Северном проспекте, которые стоят на человеческих костях и проклятиях. Времена Роберта Кочаряна – это времена ада, когда по всей Армении пропадали люди без вести. Был один человек в Армении, который гордился тем, что катался в Цахкадзоре на лыжах с Кочаряном. И это был начальник главного управления уголовного розыска полиции Армении Ованес Тамамян. Именно при Тамамяне Ереван погрузился в странные преступления, за которыми стояли не бандиты, а сами работники уголовного розыска. Повсеместно пропадали с беладня люди, а потом оказывались или в тюрьме, или их выкидывали прямо с окна в центре Еревана, в том здании, где работал сам господин Тамамян. Почти все люди, арестованные и добитые до смерти, при Тамамяне были ни в чем не виноваты. Почти всех ставили на счетчик или выбивали деньги. На всех навешивали преступления, которые эти люди не совершали. Для этого при Тамамяне использовали целый ряд схем. Ложные показания на богатых бизнесменов давали ереванские проститутки, которые тесно дружили с уголовным розыском. Появлялись какие-то стаканы с отпечатками пальцев бизнесменов из квартир, где произошли убийства, а в реальности это были подставы. Тут били невинных бизнесменов электрошокером, пока из их губ не выливалась пена и пока те не давали нужных показаний. Это и были кровавые времена Кочаряна и Тамамяна, пока количество убийств не достигло такого количества, что самого Тамамяна. Отправили в тюрьму. За все время правления Карабахского клана тысячи бизнесменов потеряли все свое состояние и бизнес, довели до смерти гранта Вартаняна, который умер от инфаркта после бесконечных издевательств. Довели до смерти владельца завода Котайк, уничтожили как бизнесменов-владельцев птицефабрики Лусакерт и молочного комбината Аштарак и передали все это дружбанам Карабахского клана для того, чтобы те теперь были владельцами. Карабахский клан отправил на тот свет бизнесмена Берберяна, который строил гостиницу в центре Еревана. Его тело нашли по дороге в аэропорт ноц Во времена Роберта Кочаряна часто убивали людей в Арцахе и Армении. И далее подделывали документы, что этих людей застрелили азербайджанцы на границе. Один из сотих таких убитых, известный Вечмиадин бизнесмен, директор завода Точ прибор. 16 апреля 1994 года племянник генерала Мамбела Григоряна Гран Григорян убил мэря Погусяна. Виновник не понес никакого наказания. С целью сокрытия убийства заместитель министра обороны Армении издает документ, что якобы Магерь Погусян был убит в Арцахе во время исполнения боевой задачи. Можете себе представить, что во времена Кочаряна штамповали фальшивые бумаги о том, что людей убили азербайджанцы, сами заместители министра обороны? Давайте вспомним, как убили военного врача Баге Аветяна, и сделала это охрана небезизвестного Рубена Гайрапетяна, он же известный немец Рубов. При Роберте Кочаряне не шадили даже бизнесменов из диаспоры, и многие погибали в тюрьме. За 30 лет правления Карабахского клана Армению покинуло около 1 миллиона 300 тысяч человек. В Арцахе в 1988 году проживало 150 тысяч человек. Но при Кочаряне и Сержесарксяне оттуда сбежало 70 тысяч человек. И уже в 2018 году в Арцахе оставалось 80-85 тысяч человек. По сути, произошел белый геноцид всей Армении, когда люди убегали от... Убийств, гонений, несправедливости, холода и нищеты. При Роберте кочаряне Лурийскую область покинула внимание 48% населения. Ширакскую область покинула внимание 34% населения. Выходит, когда мы не ссорились с Азербайджаном, то в Армении жило 3 миллиона человек, в Арцахе 150 тысяч человек. А когда передали власть Карабахскому клану, страна опустела и стала Нищие. По сути, была разрушена вся армянская авиация. Искусственно была уничтожена государственная авиакомпания Армянские авиалинии, которая, кстати говоря, работала очень хорошо, ее можно было сохранить. Но экс-президенты решили отправить ее в утиль и на ее месте открыть авиакомпанию «Армавиа», которая по серой схеме принжала Михаилу Багдасарову. Все мы помним, как на самолете «Армавиа» устроили разборку криминальные авторитеты, дружки одного из экс-президентов, в результате чего армянский пилот не смог принять независимого решения, где ему садиться. Самолет упал в Черное море, унеся с собой жизни 113 невинных армян, которым не повезло лететь с криминальными дружками армянской власти. На следующие дни странным образом сгорел еще один армянский самолет «Армавия» в ангарах Европы. И за сгоревший самолет «Армавия» получает классную огромную страховку в хрустящих купюрах. Далее карабахский клан довел до банкротства «Армавия». До сих пор не выплачены зарплаты сюардесам, пилотам и пассажирам. По сути, людей кинули на деньги. Во всем этом виновата не только старая власть, но и гнилой комитет гражданской авиации, работавший при Кочаряне и Серже и погрязший в коррупции, заполненный гнилыми сотрудниками и всякими легкомысленными девицами, которые ничего не смыслили в работе и занимались сплетнями на рабочих местах. Именно во времена Кочаряна и серже Сарксяна преступные работники армянской авиации отправляли на гнилых самолетах армянских пилотов в Африку. И некоторые эти старые изношенные самолеты падали в джунглях, где вместе с собой забирали на тот свет жизни невинных армянских пилотов. Взяточничество, бандитизм и анархия в сфере авиации прекратились лишь с приходом молодой, образованной и волевой татовик Кривозян, против которой уже три года идет война со стороны подонков и негодяев из старой авиации, которые при Кочаряне устраивали беспредел, а сейчас не могут заработать левых денег. Одной из самых страшных страниц истории Армении стала история марта 2008 года, когда население Армении вышло на митинги, так как поняла, что их обманули подсунув фальшивые бюллетени и привели к власти вместе, вместо Левона тер Сержа Саркисяна. Напомню, что карабахские экс-президенты поняли, что ереванские полицейские не будут стрелять в мирных демонстрантов и решили привести офицеров армии обороны Арцаха для выполнения этой задачи. Следствие выяснило, что офицеры армии обороны Арцаха за хорошие гонорары согласились бросить свои посты и устроить кровавую бойню мирным жителям Армении. 10 человек были безбожно убиты, и около 500 стали на всю жизнь инвалидами. Офицеры армии обороны Арцаха, около 400 человек, получили по пачке денег и вернулись довольные и счастливые в Арцах, чтобы купить на эти кровавые деньги своим женам платье и туфельки, а детям – еду. Напомню, что одну из оставленных позиций арцаскими офицерами захватили азербайджанцы, и пришлось... Очень большой кровью отбивать данную позицию. Армянский народ никогда не простит Карабахскому клану то, что для кровавой бойни было решено привести офицеров армии обороны Арцаха, которые вообще-то должны защищать границы, а не убивать и избивать мирных стариков и жителей. Одним из ударов по экономике Армении стала махинация века разграбление денег, выделенных на дорогу Север-юг. Напомним, что почти 50% денег Азиатский банк развития выделил Армении, но Армения построила всего 15% дороги из всех 100. Да и то с браками. Уголовное дело длится до сих пор. И, несомненно, история с пропажей денег – это позорное клеймо на лбу Карабахского клана, который оставил всю Армению без столь важной дороги. Еще одна афера века, которую провернули до 2018 года, это пресловутое заселение семи районов Азербайджана, где поселились несколько категорий людей. Трудолюбивые переселенцы, люди с Гюмрии и неблагополучные семьи. За почти 20 лет туда не было никакого желания заселять остальных людей. Почему всех кидали на деньги, на стройматериалы, скот, зерно? И когда эти люди обращались с жалобами в генпрокуратуру Арцаха, то там пожимали плечами. По сути, люди в этих семи районах были беззащитны и жили по правилам бандитизма и беспредела. Карабахские экс-президенты придумали эту лживую идею для грабежа денег из бюджета Армении и для кидалова диаспоры. Семь районов были заполнены мертвыми душами, пьяницами и беспределом. Только в последние годы было построено пару дорог к Карвачаре. Район Кубатлы был похож на пустыню на конце планеты. В этих районах не жили наши певцы. В этих районах не жили наши бизнесмены и авторитеты. Брезговали, что ли? Еще одним страшным ударом для армянского народа стала четырехдневная война в апреле 2016 года, когда обнаружилось, что армия Юрия Хачатурова и Сейрано Уганяна – это солдаты с порванными ботинками, порванной формой и пустыми баками танков. Когда обнаружилось, что при Юрии Хачатуреве в 2016 году по всему фронту висели ржавые банки, и почему-то не было биноклей ночного видения, которые могли спасти жизни наших солдат. По вине таких людей, как Юрий Хачатуров, Сейран Уганян и им подобным, на протяжении каждого года от пуль снайперов погибало около 300 парней из Армении и России. В общей сложности за время правления Карабахского клана были убиты снайперами и при странных обстоятельствах около 5-6 тысяч парней. Как можно было по состоянию на 2016 год не установить аппараты ночного видения, чтобы увидеть продвижение противника? За четыре дня погибло более ста парней, и все из регионов Армении и бедных семей. В апрельской войне 2016 года не погиб ни один сын арцахских чиновников, генералов, богачей. Все погибшие практически дети из регионов Армении, дети из семей езидов и дети из России. Такова была позиция армии обороны Арцаха и карабахских экс-президентов. Расходный материал кто угодно, но не их сладкие балашки. В 2016 году общество обнаружило серые схемы воровства оружия в Арцаке, откаты и позорные сделки. Вспомнили и строительство аэропорта недалеко от Степанакерта, на который вбухали столько денег из бюджета Армении и денег диаспоры, а аэропорт, полный аппаратурой, так и стоит. За 10 лет там не взлетел ни один самолет и ни один не приземлился. Вспомним, как обещал нам всем Полететь с 9 мая На первом самолете с Серж Сарксиан Обманув людей из диаспорах, Вложивших деньги всех армян Никуда он не полетел Да и не собирался Это было Кидалово по Карабаске, После которого исполнители Хохотали, схватившись за животы Просматривая наш фильм Вам, наверное, показалось Что этих позорных историй Хватило бы тем, кто решил опозорить весь армянский народ но нет была придумана новая афера века на этот раз чтобы кинуть не армян а всю планету да да вот именно кинуть всю планету на деньги в один прекрасный день жители планеты земля проснулись от громкого заявления сержа заркисяна что армения нашла лекарство от спида причем странно то, что это заявление сделал не министр здравоохранения, а, минуточку, министр обороны. Со всего мира больные и умирающие больные СПИДом потянулись в Армению. Карабахский клан выбил деньги на эту аферу с бюджета, построив клинику Арменикум и придумав жалкую легенду о самом лучшем препарате против СПИДа. Стоит ли говорить, что Арменикум, никак не лечат от спида, а дай бог, если им можно вылечить геморрой или ранку на ноге, или максимум поднять иммунитет, что можно сделать, также путем вливания обычного иммуноглобулина. Тысячи и тысячи отчаянных и умирающих на последних стадиях больных спидом прилетели в Армению, потратив деньги на это чудо лекарства от фантазеров из Карабаха. Это был страшный позор для всего нашего народа, когда над нами смеялись все врачи и клиники мирового масштаба. Не хочется рассказывать о том, что многие больные из-за Сержа Саркисяна и этого вранья потеряли драгоценное время и умерли скорее не от СПИДа, а от нового отчаяния. Еще одна афера века – создания мобильного оператора Карабах целиком в Арцахе. Почти 80% абонентов – солдаты из Армении и их родителей, которые оплачивали космические цены, обогащая карабахских авторитетов. Какой позор грабить родителей солдат. За время правления Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна в помойку превратили озеро Севан, построив тут около 4000 построек, которые обильно сливают помои в озеро. Только в 2021 году при министре экологии Романоси Петрусяне начался снос этих незаконных построек. Все эти десятилетия грабились и нерационально использовались деньги фонда Гаястан, Грубо говоря, не на цели, помогающие населению, а на цели, которые поддерживали бизнес арцарских генералов и руководства. Десять лет армянской культурой правила «Хасмик-покусан». И всякие армены-амиряны, во времена которых культура Армении стала местом для зарабатывания денег и махинаций. К слову, экс-министр культуры Гасмик Погосян по прозвищу Гасмик Кябабовна проходит сейчас по уголовному делу. Десятилетиями на сцене тусовались дочки депутатов и любовницы бизнесменов. В страшном состоянии находится армянская апостольская церковь, где безразличное отношение к восстановлению древних церквей и монастырей, и большой интерес к строительству новых церквей там, где есть много богатых армян диаспоры. Уже всем ясно, что строительство новой церкви – это хорошая возможность заработать бабло. У армянского народа до сих пор нету сайта путеводителя по святыням Армении и Арцаха. Сами святые отцы прихочаряне обзавелись дипломатическими паспортами, будто они, министры иностранных дел, а не слуги Бога. Священники ходят с оружием, ездят на дорогих иномарках, отняли лучшие земельные участки для церкви. Одним словом, это другой мир, где все решают деньги. Еще большой вопрос, как стал католикосом Гарри Гимбе в день убийства Карена Демерчана и Вазгена Саркисяна? И последнее, дорогие друзья, давайте вспомним, как Роберт Кочарян и Серж Саркисян относились к тем людям, которые искренне любили Армению и отца. К тем людям, которые вкладывали огромные деньги в Армению и отца. Это Левон Гайрапетян, от которого отвернулись, когда он был посажен в тюрьму. Это Кирк Киркорян, который уехал с обидой и болью в сердце, когда узнал, как распоряжаются деньгами фонда Линси карабахское руководство. Это Шарль Азнаур, который в открытую критиковал карабахских экс-президентов, называя их грабителями. Наконец-то пора понять, что времена Роберта Кочаряна и карабахского клана – это времена, разрушившие Армению.